Всем привет, с вами Нанаква, и Сегодня мы поговорим о том, как подаются удобрения в мои аквариумы. В своих аквариумах я использую жидкие удобрения и подаю их через электронный дозатор. Сейчас мы разберем, как это все работает и собирается. Зачем нужен дозатор удобрений? Я придерживаюсь того мнения, что удобрения нужно подавать каждый день по небольшим дозам, нежели один раз в неделю после подмены воды и на всю неделю. Дозатор значительно облегчает мне жизнь. Не нужно каждый день помнить о том, что необходимо внести удобрения. Один раз настроил и забыл до тех пор, пока не закончатся удобрения в бутылке. Собственно это у меня сегодня и произошло. Решил поменять бутылки удобрений и заодно рассказать вам о дозаторе. Давайте разберемся, как это все работает и как это собрать. Каждый день в мой аквариум подается четыре вида удобрений: это макро, микро, железо и калий. Дозатор как раз состоит из четырех шприцов, благодаря которым подаются удобрения. Как это происходит? В дозаторе есть электронный таймер, который срабатывает и начинает набирать удобрения в шприц, а затем выкачивать их в аквариум. Посмотрим, как это происходит. Что нам потребуется, чтобы собрать дозатор на 4 вида удобрений? Удобрения, которые мы планируем вносить. Шланг для компрессора с внутренним диаметром 4 мм, необходимого размера. Собственно, сам дозатор с электронным таймером. 4 железных хомута. Тройник, 4 штуки на каждый из шприцов, чтобы собрать всю систему. Держатель для трубок. Обратный клапан, 8 штук. Приступим к сборке. К тройнику со всех сторон подсоединяются небольшие фрагменты шланга, необходимые для сборки системы. Нижняя часть будет присоединяться к шприцу, а две боковые к обратным клапанам. Обратных клапанов нам необходимо по две штуки на каждый шприц. Один на подачу удобрений в шприц, второй на подачу в аквариум. С противоположных сторон клапаном подсоединяются шланги, необходимые нам длины. С одной стороны такой длины, чтобы доставал до аквариума, с другой, чтобы доставал до дна бутылки с удобрениями. Для надежной фиксации трубки на носике шприца использую железный хомут. Для придания эстетики трубка для подачи удобрений в аквариум подсоединяется к держателю трубок, которая в свою очередь устанавливается на бортик аквариума. Противоположная сторона шланга продевается в бутылку для удобрений. Желательно использовать литровую бутылку, чтобы не пришлось часто добавлять удобрения. Я использую удобрения от акваэр, у них достаточно удобные литровые бутылки. Я просто делаю в крышке отверстия и просовываю в нее шланг. Все эти действия необходимо будет повторить 4 раза для каждого вида удобрений. Теперь приступим к настройке таймера. Первым делом нам необходимо настроить время. На таймере есть два режима времени, нам необходимо выбрать 24-часовой. Для этого нажимаем кнопку клок и держим до тех пор, пока не перестанет гореть надпись AM или PM. Отлично. Перейдем к настройке дня недели. Нажимаем кнопку клок и не отпуская ее нажимаем кнопку Day. Ищем нужный нам день недели. У меня сегодня воскресенье. Далее аналогичным образом настраиваем часы и минуты. Следующим делом нам нужно настроить время подачи удобрений. Нажимаем кнопку таймер, далее кнопку day и настраиваем дни недели, когда нам необходима подача удобрений. Я выбираю все дни недели, после чего настраиваем время. Я подаю удобрение каждый день за час до включения света в 8.30 утра. Дозатор можно настроить только на работу в течение минуты, за минуту он делает 5 оборотов и к сожалению в этом дозаторе невозможно разбить по времени внесения макро и микро. Теперь нам нужно настроить время выключения дозатора, нажимаем кнопку таймер и аналогичным образом настраиваем время выключения. Я настраиваю 8.31, так как 5 оборотов мне вполне будет достаточно. Нажимаем клок для выхода. Теперь нам необходимо настроить количество подаваемого удобрения. На дозаторе есть гайки, с помощью которых это и настраивается. Разберем на примере макро. В день я хочу добавлять 2 мл, так как дозатор за минуту делает 5 оборотов, 2 мл мне нужно разбить на 5 внесений. Это получается по 0,4 мл на один оборот. Следовательно, с помощью гаек нужно настроить дозатор так, чтобы за один оборот шприц попадала 0,4 мл. Нижние гайки отвечают за опускание, верхние за поднятие. Попробуем настроить так, чтобы уплотнитель в шприце ходил начиная от цифры 6 и заканчивая 5,1 1. В итоге получится, что закачивать дозатор будет по 0,4 мл за оборот. Чтобы было удобнее настраивать, делать это лучше с включенным дозатором. Чтобы он заработал, вставляем вилку в розетку и нажимаем кнопку «мануал». Попробуем настроить дозатор нужным образом. После того как настроили, нажимаем мануал для выключения дозатора. Чтобы дозатор начал работать автоматически, необходимо настроить его на авторежим. Для этого нажимаем кнопку мануал до тех пор, пока на экране полоса не будет параллельно надписи авто. Собрав всю конструкцию, получится что-то подобное. Шланг с микроудобрениями я обмотал черной изолентой, чтобы на них не попадали солнечные лучи. Теперь можно поставить в удобное для вас место и забыть про внесение удобрений. Перед началом использования, нужно самостоятельно наполнить шприцы удобрениями, чтобы в системе не осталось воздуха. Очень удобная штука, избавляющая от рутинной работы. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.